Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас с вами видеолекция. лекция Видео-лекция касательно темы. Она называется «10 диагнозов и признаков поражения физического тела от офисного синдрома». И эта тема будет полезна для белых воротничков и фрилансеров. Вы знаете, мне хотелось бы задать некоторый, некоторый такой тон нашему разговору и привести в качестве такого... Эпилога, или как-то принято говорить, знаете, такое видение в тему парочку мудрых поговорок. Одна из них звучит так: Готовься не летом, а телегу зимой. Ну, смысл понятен, да? Готовь что-то заранее. Я понимаю, что в наш гиперактивный век ни сани, ни телеги как-то уже не очень-то, наверное, на сознании у людей. Сейчас, скорее всего, какие-то. Могут быть там киборги, какие-то компьютеры. Ну, кому как удобно. Давайте возьмем компьютер, например. Да? Если мы можем сравнить человека как некую машину, а она очень близка к истине, вот эта точка зрения, что у нас как бы, как бы свой компьютер есть, и вот этот компьютер надо постоянно апгрейдировать. Причем под определенные цели, там зима или лето, это в зависимости от условий, должен быть сделан необходимый апгрейд. Ну вот Давайте запомните это, а дальше мы будем это распаковывать уже эти как-то э, по пунктам. Э, если человек не распаковывает себя правильно и не готовит свои сани и телегу, или как сказать, свой гиперкомпьютер к определенным условиям, то у него случается вторая ситуация, которая говорит вторая поговорка. Она звучит так. «Поздно пить боржоми, когда печень отказала». Ну... Тут, мне кажется, уже все понятно. Поэтому я единственное, о чем могу сказать. У всего того, о чем мы с вами говорим, есть А у всех этих 10 признаков и диагнозов есть точка невозврата, где признак и диагноз переходит в хроническое заболевание. И здесь не в том дело, что я вас пугаю или хочу какую-то страшилку запустить. Поэтому мое дело вам рассказать. Мое дело рассказать, показать, объяснить, Помочь разобраться вот, И ответить на те вопросы Которые в ваших, в ваших умах Будут возникать по мере, этого, по мере продвижения по этой теме Итак Давайте мы перейдем к офисному синдрому Я для этого вас приглашаю На, на одной из страниц Википедии Что мы здесь видим? Какая формулировка? Офисный синдром – это сложный комплекс симптомов или диагнозов нарушения здоровья и жизненно важных функций различных органов и систем, которые развиваются у офисного персонала в связи с вредными факторами и образом деятельности в условиях офисной рабочей среды. Угу. Ну что, серьезненько, да? Э -э -э -э По секрету скажу. Э -э офисный синдром – это и физическое влияние. Это явление, как я уже говорил в одном из роликов, это явление международное. Это интернациональное явление. Поэтому не надо строить иллюзии, что это я придумал. Я здесь ничего не придумал. Вот, я нашел и выкладываю вам. От себя добавлю, что эта среда, офисная рабочая среда, включает в себя три важных производственных компонента, которые влияют на на состояние здоровья персонала, офисного персонала. И эти компоненты называются физическая среда, душевно-психологическая среда и ментальная среда. Вот э, в сегодняшнем ролике я остановлюсь и расскажу о физическом, да, о том, что влияет на физическое тело. В других роликах один ролик будет посвящен душевно-психологической, и третий – ментальной. Они пойдут подряд. То есть сегодня мы говорим о физике. Я попрошу всех, кто испытывает, может быть, такое, знаете, сомнение по этому счету, уделите внимание этому ролику, послушайте. Авось услышите, авось услышите, да, что-то полезное для себя, и сможете сделать правильные выводы, и вовремя остановить, и все-таки не дать себе добраться до этой точки невозврата, откуда вас уже даже доктора не смогут вернуть. Поэтому на этой оптимистичной ноте мы начинаем знакомство с десятью, диагнозами и признаками поражения физического тела. Первое, боль в спине, мышцах и суставах. Я буду схематично по-докторски сейчас. Причины. Понятны каждому. Это положение сидя на рабочем месте по 8-10 часов, а кое-кто и побольше сидит на рабочем месте, это я точно знаю. Эта позиция тела приводит к нарушению кровообращения в различных областях спины и позвоночника. Как следствие развития патологии и проявления симптомов остеохондроза. Что такое остеохондроз? Это боли в спине, шее плечах. Как это проявляется? Ну, медицинский диагноз остеохондроз очень становится неудобным партнером по бизнесу в офисной карьере. Тем более фрилансера. Почему, спросите вы? Отвечу, очень просто по-медицински. Три фактора есть. Первое. Астахандроз обеспечивает вас болью, дискомфортом. Внимание! В области шеи, спины, поясницы. Второе. Несет быструю усталость и утомляемость во время работы. То есть, если нет боли, то уже есть повышенная утомляемость во время работы. Третье. Как побочные следствие, побочные явление, Астехандроза – это падение старта зрения, головные боли, не менее рук, головокружение. Это медицинские все наблюдения, это медицинские все уже, как говорится, готовые карточки болезни, истории болезни. Что поражается? Зоны поражения – шея, средняя часть спины, поясница. На поздней стадии болевые симптомы перетекают в более серьезные диагнозы, такие как межпозвоночные грыжи, Прострузия, радикулит, кифоз, спинальный инсульт. Ну, здесь говорить о том, что это все приводит к инвалидности и частичной потере трудоспособности, я думаю, уже лишнее. Я предупредил, сказал, что за всем этим, о чем идет речь, есть точки невозврата. И оттуда уже возвращения нет. Дальше это все переходит в хронику. Я это называю хроника. А хроника, как известно, это «не лечится». Делается вид, что лечится, но она неизлечима на самом деле, поэтому это не мое мнение, это мнение более известных корифеев, которыми, с которыми я согласен, и мои личные наблюдения говорят о том же самом. Те, кто игнорировал, получили себе просто-напросто инвалидность, и, ну а дальше это уже последствия понятны. Второй пункт – это головная боль. Главная беда – это кислородное голодание, или то, что называется по-медицински гипоксии, из-за ограниченности свежего воздуха. Гипоксию может усиливать стрессы в коллективе, и ну, стресс – это тоже ненормированный рабочий день, ненормированный рабочий график. Поэтому вот эта самая ситуация, когда буквально некогда вздохнуть или сделать вздох там, полной грудью и так далее. Как головная боль проявляется, говорить говорит лишнее, наверное, каждому, кто с этим сталкивался, знакомо. Шум в голове, ощущение о тяжести, ватная голова. Вообще то порой даже невозможно описать. Третий раздел, третий пункт – это туннельный синдром или угроза от компьютерной мышки. Какой источник проблемы? Ну, конечно же, не сама маленькая мышка, такая пластмассовая штучка, а монотонная работа с этой мышкой. Именно неправильное положение тела и рук с нагрузкой на одни и те же мышцы в области запястья вызывают так называемый туннельный синдром. Это термин медицинский, между прочим, если, если хотите узнать. И, кстати говоря, согласно тем же самым медицинским картам уже, историям болезни, вот этот тоннельный синдром наблюдается у каждого шестого, кто долго работает за компьютером. Удивительная статистика. Но от себя скажу, это реальные вещи. У меня были такие и не раз. И вот как раз все это уже пережито. Какие зоны поражения? Кисть руки по причине защемления Срединного нерва В канале запястья Есть такой нерв, есть такой канал запястья Вряд ли кто-то обращает внимание Но иногда есть такое ощущение Называется затекание рук но это приводит еще к ухудшению подвижности пальцев. В общем-то, те, кто не обращает на это внимание, рекомендую обратить и принять несложные меры. Они очень несложные. И, по крайней мере, туннельный синдром уйдет очень-очень далеко, вообще за горизонт с вашей карьеры, от вашей карьеры. Переходим к четвертому пункту. Сердечно-сосудистые заболевания где есть такие диагнозы, как атеросклероз, аритмия, гипертония. Причин не так много, но они делятся на два серьезных источника. Один источник внешний, другой внутренний. Внешние источники – это мощные стрессы, ситуации, малоподвижный образ жизни, ненормированный стиль работы, плюс частые перекуры, кстати говоря, кофе Кофебрейки так называемые, запойность кофе не всегда бывает качественной, нарушение режима питания, потребление воды. А вот есть внутренние причины, внутренняя группа причин. Это незнание элементарной техники безопасности и правил восстановления психики и тела после стресса. Да, тема серьезная, но, собственно говоря, я этому свои семинары посвящаю, своей программе. Есть еще один внутренний такой э, проблем, я бы сказал даже, так, это отсутствие тормозов. <с> Есть, сказать, отсутствие тормозной системы, ручника в голове. Ручник это то, что в машине, знаете, надо уметь э, этот ручник включать для своих эмоций и мыслей. Потому что Эмоции и мысли запускают психосоматику. Но это будет в других роликах. Но тем не менее, это непосредственно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. 3С есть такое сокращение. Вот. Какие признаки этого есть? Ну, давайте посмотрите. И работает ли у вас ручник? И что это, что это дает телу? Телу это дает слабость, головокружение, головные боли, в глазах мелькание мурашек или мушек всяких. Такие, знаете, перед глазками беленькие начинают плавать. А как вариант, они менее пальцев, частое дыхание. Так называемая гипервентиляция Сразу <смех> вот, дыхалка начинает как-то так работать Ну и вот этот весь эпилок Артериальной гипертензии Может длиться годами И вот когда это годами-годами набирается То, сами понимаете Источник, он находится Внутри самого человека Надо учиться с собою правильно обращаться То есть это те самые сани Которые нужно готовить правильно Загоди Вот, что поражается Прежде всего э, создается повышенное артериальное давление, которое приводит к еще более серьезным диагнозам. Здесь уже такие нехорошие слова возникают, я имею в виду неполезный как инсульт, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, сердечная почечная недостаточность, отсутствие ЛФК-профилактики лечебной физкультуры и своевременного, так сказать, лечения приводят к летальным исходам, иногда на рабочем месте. Поэтому нужно понимать, на какую тропу, на какое минное поле, друзья мои, вы выходите. А, пятый пункт логически вытекает из предыдущего. Только мы говорили о сердечно-сосудистых заболеваниях. Это тоже сосудистые заболевания, но оно называется варикозное расширение вен. Или тромбофлебит. Такое красивое слово. тромбофлебит, Французское, почти по-французски. Конечно, причина очень простая Монотонная, длинная, долгая работа Стояние или сидение Недостаток движений э -э Приводит к чему? Нарушение потока крови в ногах Плюс сочетание неправильного питания Нарушение питания Повышение артериального давления Отсутствие ЗОЖ И, по сути дела, приводит к расширению Удлинению вен в ногах а, настолько это некрасивая тема выглядит, что я думаю, женщины сразу как-то так могут, да и мужчинам тоже, я думаю, это не очень радостная картина. А, какие зоны поражения проявления а, варикоза? прежде всего он приходит как ощущение тяжести в ногах и распирания, или ощущение жара, такого огня в области игр икрокожных мышц. Но это нижняя часть, это особенно то, что любят подчеркивать э, девушки в молодом возрасте, да и женщины некоторые балуются, правда, с годами они, а как-то сказать, остепеняются, начинают понимать, что э, высокие каблуки это прямой пьедестал к варикозу. Дорогие мои красивые девушки, у вас ножки сами по себе очень красивые, но я вас заклинаю, умоляю, не гнобите себя, пожалуйста, не травмируйте себя этими каблуками, которые дается это прямо пропорциональная зависимость. Трамбов просто вы себе его туда запихиваете в ноги, поэтому не надо с этим шутить, вот, потому что признаки наверняка у вас есть и ощущение жар, и кстати более позднем возрасте не дадут себе, вернее, ножки могут покрываться уже так называемые звездочками на коже синюшными, поэтому вряд ли это интересно, вряд ли это кому-то нужно вот, поэтому будет вздутие подкожных вен варикозные услы и трофические язвы шестой пункт это синдром сухого глаза причина очень простая это нагрузка на органы зрения от монитора. На самом деле все мониторы излучают, и есть мониторы очень и очень и очень вредные. Поэтому учтите на ваш глаз, идет сильное очень излучение на глаза. А глаза наши генетические, они к этому не готовы. Мы природные не готовы к мониторам, поэтому рано или поздно каждый думающий, осмысляющие ставить себе фильтры, то есть покупать себе какие-то отчетчики. Я в том числе не исключение. На мне это тоже все это прогулялось, вот эта тема сухого глаза. Там все эти лекарственные средства, их существует около десятка. Ну, пять из них наиболее эффективные, потому что остальные непонятно что. Как применяешь, оно никакого эффекта не дает. Вот, а есть вещи, которые дают. Но... Мало кто понимает еще один вредный фактор, кроме монитора. Есть еще кондиционеры. И в офисах это очень распространенная тема. Так вот, дамы и господа, уважаемые мои слушатели, довожу до вашего сведения вполне научное знание медицинское. Все кондиционеры высасывают влагу из воздуха. А вот следующий пункт, седьмой. Нарушение работы желудочно-кишечного тракта это полностью зависит от нас с вами. Здесь кондиционер или монитор уже никакой роли не играют. А... Какие же причины есть у нарушения работы желудочно-кишечного тракта? Прежде всего это не соблюдение ЗОЖ, здорового образа жизни. Ну, вредные привычки белых воротничков всем хорошо известны. Не позавтракал. Прибежал в офис, купил какую-то там тонизирующую газировку, сигаретку и считает, что при этом жизнь налад... А, еще кофеек есть, это же известная тема, взять кофемашину сразу зарядить, вот, сигарета, кофемашина и плюс какой-то энергетик. Отличное начало дня, да, но это отличное начало для создания себе проблем желудочно-кишечного тракта, плюс перерыв питания, да, то есть на обед в лучшем случае такой пойдет часа в два, то есть в час, ну, замечательно, в общем, все, что можно в организме там испортить, уже испорчено. Вот, или наоборот, начинаются слишком частые перекусы этими печеньками, какими-то углеродистыми вот этими радостями, сладостями, но это не еда ведь, правильно, это так, сосалочки, вот, поэтому злоупотребление кофе, а то еще и этими газировочками, я не буду сейчас говорить, что именно, но каждый понимает, про что речь. С другой стороны, есть еще одно явление, которое добавляет, как это говорится, подливает масло в огонь, вот этот вот, он действительно там огонь возникает внутри желудочно-кишечного тракта, потому что это единая система, идет напряжение, это стресс по рабочим вопросам. В психологии даже есть такой, ну, у меня в армии, например, такой был термин, да, копная болезнь, или там студенческая болезнь, или там экзаменационный синдром. Понятно, когда что-то такое ответственное, важное, то называется «крутит живот». Ну, поинтересуйтесь, я уверен, кому-то это очень хорошо знакомо, или, по крайней мере, это существует, можно сказать так. Поэтому сюда еще добавляется что? Отсутствие движения, отсутствие физической активности. И в общем-то для желудка кишечника возникает целая серьезная проблема. То есть не дали правильно покушать, не дали правильное топливо, плюс понервничали, плюс сидячий такой монотонный как это, статуя, роденовский мыслитель сел он так, задумался уткнулся в монитор и так несколько часов ну что могу сказать действительно, это прямой путь туда уже, знаете, к точке невозврата вот. какие есть признаки опасности этого всего вот этого расстройства назовем его расстройство пока это по утрам желтый налет на языке вот пришел умываться утречком или пришли там, да, в зеркальце глянули, оптики сами себя показали, ух ты, вот это, как интересно, да, как интересно, вот, но к этому добавляется еще что, изжога, раз, периодические боли в брюшной полости, урчание в животе, газообразование, Отрыжка с неприятным запахом Ну, в общем-то, это все то, что Уже, там, знаете, начинает на уровне запоров Гастритов, панкреатитов Язвенных болезней Каких-то желчнокаменных ну, я видел ребят, которые достаточно молодые были и хорошо зарабатывали, но, простите меня, доширак это не еда. И супчики из пакетиков – это тоже не еда. Хотя я сам это дело все проходил, и бывало, когда вот остаешься и как-то вот тут это... Да, но потом ты должен себя реабилитировать, и желудку надо давать, и кишечному кишечнику своему отдыхать, и... Промывать его надо радовать, и с ними надо заниматься. вот Ну, об этом на семинарах. Ладно. Восьмым пунктом в этом списке идет лишний вес и ожирение. Причины очевидные и понятны. Они вытекают логически из предыдущего раздела. Это нарушение работы пищеварительной системы частое переедание из-за желания и вредной, вредной, вредной привычки. Повторяю, три раза вредной, вредной в кубе запивать и заедать стресс, а еще закуривать стресс. То есть не закуривать с точки зрения, а покурить в кайф, типа мобинитировать. А вот стрессанулся человек, и что он пошел? Он пошел себе кофе налил, он пошел себе пивка взял, он пошел сигаретку взял, и это мы так называемую э, психоментальную проблему, мы ее материализуем, пытаемся решать с помощью материализованных каких-то ресурсов. Э, это наихудшая из прич... привычек, которые могут быть у белых воротничков. Друзья мои, категорически вам прошу рекомендую, не делайте так. Это не просто вредно, это не работает. Ну, давайте пойдем дальше. Сейчас не об этом, не обо мне и не о том, что... Но я хочу сказать только одно, что вот эта тема с лишним весом, она не такая уж безобидная. И наоборот, я бы сказал, это приводит к серьезным осложнениям в виде такой, таких слов, как холецестит, артрит, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инсульт, опять же, звучит у нас, да, инсульт был у нас выше, там раньше я употреблял. Вот. Но здесь еще добавляются некоторые разновидности рака, предстательной железы, молочной железы и кишечника. Возникает вопрос, друзья мои, оно вам надо? Но к чему идти, эти вам попутчики э, в вашей карьере или в дальнейшем процветании как бизнесмена или белого воротничка фу, не надо это вообще лишнее все это э, пойдем дальше, девятый пункт заболевания дыхательной системы здесь причин несколько ну давайте, чтобы для ясности было представить э, в какой среде, здесь не только среда идет офисная, 2-3 часа транспортом на работу и обратно когда я ездил на работу машине по Москве, ну, это без комментариев. Я думаю, это все понимают, о чем речь идет. И неважно, потом метро ты пересаживаешься или там общественный транспорт. Это все равно 2-3 часа туда-обратно ездят люди на работу. Плюс 80 часов ты на работе. Несложно почитать, что 12 часов ты находишься в закрытых помещениях, где со свежим воздухом чрезвычайный дефицит и большая проблема пыль духота ну не будем говорить уже испарение там попутчиков идут там выхлоп изо рта еще чего-нибудь в общем то если мы говорим о здоровом дыхании то вот здесь вообще нет друзья мои половина суток почти ежедневно ежедневно да вот у рабочих у вас нет здорового дыхания Поэтому добавим еще сюда, какая зона риска? Это кондиционеры, обогреватели в офисах, помещениях. Я уже говорил, и это не только на глаза относится, это относится тоже к дыханию. Когда мало влажности, это плохо для воздуха, нужно создавать дополнительную влажность. Ну и в завершении я хотел бы вас познакомить с десятым пунктом этого списка офисного синдрома. Он звучит так. Болезни малого таза и геморрои. Причины. Те же самые. Застой крови в венах малого таза и давление на вены прямой кишки в районе пятой точки. А, что здесь сказать? Ну, все мы понимаем, все мы сидим, да? А кресло, мягкое вот это вот наше седалище, на чем мы сидим. Вот. А сюда добавим, если предыдущих пунктов, избыточный вес... А плюс добавим сюда стрессы, а плюс добавим сюда общую гиподинамию, вредные привычки. И если работник, вернее, когда работник не практикует ЗОЖ, здоровый образ жизни, возникает очень серьезный фактор риска возникновения заболевания геморроем. И у женщин еще там есть органы малого таза. Я полагаю, все поняли, о чем я говорю. Я обещал хорошую новость Теперь о практике По сути дела Программа моя называется Одним большим емким словом Перезагрузка И она будет Адресована на три пункта Пункт физики Пункт эмоций Психики И пункт ума Сознания Вот Поэтому одна, одно общее название Офисный синдром перезагрузки Там три уровня просто есть Они очень серьезные эти уровни И что Давайте я уже так приглашаю Убеждать, рассказывать не буду Потому что Ваше эфирное время тоже важно вот. Кому интересно Приходите живем Давайте общаться, разговаривать И Знакомиться с программами Потому что это про программы Практика, профилактика и реабилитация. Вот, по сути, все четко, ясно, понятно. Называется это все общий офисный синдром перезагрузка. И внутри будут свои подразделы, как я сказал, физика, химия, да, психика, эмоции и ум, мышление, сознание.